Ионная связь. Электроотрицательность. По мере увеличения разности электроотрицательности связанных атомов, усиливается смещение общей электронной пары к одному из атомов. По мнению Лайнуса Поллинга при разности электроотрицательности больше 1,7 происходит полный переход электронов от менее электроотрицательного атома к более электроотрицательному. В результате Атомы превращаются в заряженные частицы — ионы. Ионы, имеющие противоположные заряды, притягиваются друг к другу. Так образуется ионная связь, то есть связь, обусловленная электростатическим притяжением ионов. Соединение с ионной связью — это вещества, имеющие кристаллическое строение. В кристалле поваренной соли каждый ион натрия взаимодействует с шестью ионами хлора, и каждый ион хлора окружен шестью ионами натрия. Поэтому химические формулы ионных соединений лишь приблизительно описывают их количественный состав.